Это второй по сути дела такой крупный турнир, у классиков прошел, у вольников чемпионат страны. В Какой форме ребят, вот э, исходя из условий, в которых оказались Синие, все, правильно вы Пожар, обратили внимание на условия. Ну пытаемся максимально извлечь э, все необходимые плюсы. Команды проходят э, учебно-тренировочные сборы. Значит, тут вот девочки сейчас э, вольная борьба возвращаются из Польши, отборулись, кстати достаточно успешно, ну, в том формате, который был предложен, конечно, соблюдая максимальные вопросы, связанные с безопасностью. Общеизвестный факт здесь, я думаю, лишний, лишний раз смысла нет повторять. Но пытаемся. Ребята с огромным желанием. Хотят бороться, хотят высоко. Вот сейчас ожидаем решения Бюро Международной Федерации по поводу предстоящего чемпионата. Но в любом случае, в том или ином формате, на мероприятии крупнейшее мировое, Декабрь месяц, скорее всего, состоится. То есть, как я понимаю, скорее всего, вы примете решение отобрать элиту. То есть это не каждый желающий приедет, лидер страны. А вы, видимо, отберете по рейтингу, условно, там 16 сильнейших, может быть, меньше, да? Нет, я думаю, что возможность будет представлена всем тем, кто будет иметь на тот момент возможность коммуникации. Будет возможность представлена всем. А в каком контексте будет звучать это мероприятие, это вопрос другой. Но оно будет являться крупнейшим мировым соревнованием этого года. Говоря об этом турнире, на Гран-при Москвы в каждой команде есть лидер. Я не ошибусь, я скажу, что вот Чехиркин у классиков это вот на сегодняшний момент вот здесь ну, это лидер сейчас, действительно. Сейчас, сейчас посмотрим. Прекрасная встреча, я думаю, будет финальная между Абуазидом Манцыговым и Сашей Чехиркиным. Комарова, интересно посмотреть. Молодой спортсмен, с которым мы связываем, очень серьезные надежды. Уже пора ему проявлять себя более в более жестких условиях. Но очень перспективный. Ну, и, конечно. Дружина вольников, как всегда, представлена интересными ребятами. В основном это молодые. Или те, кто имеет, кому предоставлена была еще одна возможность заявить о себе. Ну, пожалуйста, тренировка. Здесь основная команда у нас вольной борьбы находится ну, в тренировочном сборе. Поэтому, поэтому будем готовить ребят, давать им каждому возможность. И Олимпийские игры, я надеюсь, они состоятся в любом случае. И поэтому мы должны быть готовы во всеоружии. Хотел, конечно, слабо благодарности сказать тем, кто приехал. Во-первых, прекрасное проведение. Лучший в мире зал, который может быть. И мало того, мои уже здесь старожилы в этом зале. Сказать огромное спасибо. И, конечно, ребятам престижно здесь. И, в общем-то, эстетически приятно находиться в этом зале. Поэтому, поэтому, конечно, с огромным сожалением многим странам пришлось констатировать факт невозможности присутствия. И будем ждать их в следующий раз. А сейчас зал согласен, с юности помню, что борцы всегда как бы рядом с гимнастками были. Да? Как, как, как тело мертво без души, так спорт без искусства. Тяга к прекрасному всегда да, должна присутствовать, она присутствует у многих поколений. И сегодняшнее молодое поколение не исключение. Что ну, за да, Хохмувча произошла с начинным Куларом? Надо, так сказать. Как так можно было уснуть, чтобы не приехать на соревнование вовремя? Ну, так, а нет, но... Видите, я, это, я, это я еще говорю. раз говорит о бывает, условиях, которые я, здесь да. созданы. Да, настолько комфортные, что да, человек э, расслабился. И э, Ух, сон я, младенца, я видите, я как тебя, да, да, никто не побеспокоил. Нет. Ну, бывает.